Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на январь 2020 года. Прежде чем мы с вами приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, спешу поделиться с вами очень радостной новостью. В этом месяце начинается новый набор в мою школу астрологии. Поэтому, если вы хотите научиться анализировать натальные карты от А до Я, то приглашаю вас присоединиться. Все ученики получат первые уроки в подарок. Для того, чтобы оставить заявку, нужно зайти на мой сайт, либо же написать письмо с пометкой «Хочу обучаться у вас» на почту. Все данные я оставлю в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Дорогие Козероги, в этом месяце все почти планеты будут находиться в вашем знаке. Это значит, что ваш первый сектор гороскопа будет полностью заполнен планетами. Первый сектор отвечает за нас как Личность, за наши решения, наше мировоззрение. Это будто бы окошко, через которое мы смотрим на окружающий мир. Поэтому... Решением любых вопросов в этом месяце да, и, в принципе, в 2020 году вам нужно начинать из себя. Если вы видите, что ваше дело плохо продвигается, если вы видите, что существуют какие-то задержки, то можете быть уверены, что это связано не с какими-то внешними факторами, а, скорее всего, с вашим внутренним состоянием. Поэтому для того, чтобы… Решить любые вопросы вам нужно в этот период начинать из себя. И сейчас мы более подробно рассмотрим, какие именно события будут происходить в январе. Начиная с 1 по 6 число Меркурий, Юпитер и Южный узел будут находиться в соединении в вашем первом доме. Можно считать первую неделю января периодом очень интересных предложений, это время, когда у вас есть возможность повысить свой авторитет в какой-то группе. Это период, когда вы можете увидеть новые перспективы личного развития. Это период, когда вы можете поверить в себя в каком-то деле и почувствовать оптимизм по поводу ваших возможностей, увидеть новые перспективы. В целом наличие Юпитера в вашем знаке, конечно же, будет менять ситуацию, менять обстановку. И если до этого времени в вашем знаке был Сатурн и Плутон, это планеты, которые давят, которые заставляют работать будто бы под прессом, это планеты, которые дают зачастую высокие требования и как следствие заниженную самооценку из-за того, что постоянно кажется, что ты не дотягиваешь, что ты делаешь не все, что в твоих силах. Юпитер в этом случае, конечно, оказывает большую поддержку. Он, во-первых, дает уверенность, вселяет веру в себя. Во-вторых, он позволяет увидеть большое количество возможностей и подключить людей, которые помогут вам воплощать ваши планы, идеи в жизни. Это хороший месяц для создания команды. И, скорее всего, в начале месяца вы будете активно этим заниматься, обсуждать свои насущные вопросы, привлекать других заинтересованных людей в свое дело. Если же вы получаете новые предложения, то обязательно их рассматривайте. Скорее всего, они будут выгодными для вас. 3 числа Марс переходит в знак стрелец, ваш 12-й сектор. Это значит, что в ближайшие полтора месяца вам нужно экономить свою энергию. Поэтому не старайтесь делать все задачи самостоятельно, не выполняйте всю работу единолично. Делайте это все в команде, распределяйте обязанности, делегируйте полномочия. И очень важно в период, когда Марс в 12 доме большую часть работы выполнять в э, втихаря. Это можно э, сравнить с айсбергом, большая часть которого находится под водой. И в этом, в принципе, движущая сила айсберга, что он э, намного сильнее, чем кажется на самом деле. И может быть такой же эффект и у вас в этом месяце, когда вы э, задумаете настолько грандиозные проекты, что сразу и не скажешь. И ваше окружение может даже не догадываться о том, насколько глобальны у вас планы и цели. И Марс советует вам делать какие-то вещи, не афишируя, либо же погрузиться с головой в процесс подготовки к какому-то важному событию, важным переменам, которые могут произойти на протяжении 2020 года. Соединение вашего управителя с Плутоном в этом месяце будет давать серьезный импульс для больших изменений в вашей жизни. И, скорее всего, эти изменения будут актуальны на протяжении всего года. Они будут требовать длительной реализации. 7-8 числа будет наблюдаться сильное влияние планеты Нептун. Дело в том, что Солнце и Меркурий будут активно аспектировать Нептун и будет затронут ваш первый сектор Личности и третий сектор нашего окружения, общения и близких родственников. Во-первых, в этот период желательно не заниматься обсуждением серьезных вопросов, желательно не подписывать какие-то бумаги, не заниматься в принципе бумажной работой по возможности. К тому же, это время, когда лучше абстрагироваться от большого количества дел, сделать передышку, собраться с мыслями. Это период, когда может даже наблюдаться тенденция к тому, чтобы фантазировать и мечтать. И это может быть для вас очень необычным. И это, в принципе, состояние несвойственное для вас, но тем не менее в этот период… Такой момент может происходить. Также по этим аспектам рекомендую вам быть внимательнее за рулем и на дороге в период с 7 по 8 января. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе знака Рак в вашем седьмом секторе, который отвечает за партнеров по браку, по бизнесу и за людей, с которыми мы активно взаимодействуем. Лунное затмение это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Это сильный импульс, который нас заставляет либо страницу перевернуть, либо же сделать какой-то вывод. В данном случае речь будет идти о ваших взаимоотношениях с окружающими людьми. Это может быть процесс формирования команды, это может быть то, что вы найдете своих людей, с которыми вам комфортно работать, или планировать какую-то деятельность совместную. Это может быть также связано для некоторых козерогов с браком и с решениями совместными с вашим партнером по браку, что вы сможете вместе прийти к какому-то решению важному. И это будет точка, это будет, скажем, какой-то новый этап. В принципе, седьмой сектор также отвечает за аудиторию, группу людей, которым вы импонируете, нравитесь. Такая аудитория людей есть у каждого человека, просто у некоторых она меньше, у некоторых больше. И в целом это затмение поможет вам настроиться на эту аудиторию, найти вот этих людей, которым вы можете что-то предложить. Особенно это касается тех людей, чья деятельность связана со взаимодействием с окружающими. 11 числа Уран, планета неожиданностей, разворачивается в прямое движение в вашем пятом секторе. Это может быть какая-то неожиданность вблизи этой даты, связанная с вашими детьми. Это может быть связано с вашей деятельностью, предпочтениями. В целом Уран носит довольно стихийный характер, он влияет на достаточно сумбурно, и это может быть период, когда вы сами не знаете, чего хотите, когда внутри какая-то неопределенность и суматоха. Но это будет временное явление, это может дать спонтанную поездку куда-то с целью отдохнуть, переключиться. Это может быть также и связано с новой идеей, которая будет касаться вашего личного бизнеса, дела. И сразу после разворота Урана все планеты движутся вперед, Поэтому вторая половина января — это очень перспективное время для того, чтобы начинать новые проекты, для того, чтобы продвигать существующие проекты. Это период, когда нет задержек, нет каких-то факторов, которые выбивают вас из колеи. Поэтому очень важно собраться правильно расставить приоритеты и использовать время максимально эффективно. 12 13 число — это силовая точка января. Для вас, Козероги, особенно. Сатурн, Плутон, Солнце, Меркурий будут находиться в соединении. Это период важных событий, которые носят не только такой внутренний характер, когда вы пришли к какому-то выводу, сделали для себя, скажем, какой-то вывод, а это период еще и активных обсуждений, то есть какая-то ситуация происходит, и вы это обсуждаете, вы ее дальше развиваете, вы эм, активно будете хвататься за какой-то шанс, и, скажем, э, жизнь будет очень оживленной. И январь, несмотря на то, что это месяц для большинства, связан с выходными, для вас это, скорее всего, все равно будет месяц каких-то решений и выбор направления на ближайшее время. 13 числа Венера переходит в Рыбы, ваш третий сектор на три недели. Это будет очень благоприятное время для новых знакомств, для романтических знакомств, переписок. Это хорошее время для поездок с целью развеяться, отдохнуть. Это время приятного общения, когда вы чувствуете симпатию и уважение со стороны тех людей, с которыми вы взаимодействуете. И это, безусловно, будет вас вдохновлять, вы будете больше тянуться к другим людям. В период с 13 по 15 число Венера будет в аспекте к Урану, и это может давать неожиданные встречи с Людьми, которых вы, возможно, давно не видели, это может быть также связано с какими-то возможностями куда-то съездить в интересное место или посетить хорошие мероприятия. 16 числа Меркурий переходит в знак Водолей, ваш второй сектор гороскопа. Меркурий в Водолее будет три недели, и это будет период интенсивного погружения в тему финансов. Буквально ваш ум будет занят финансовой тематикой. Это может быть оплата счетов, распределение финансов, что вот эту сумму мне нужно сюда, вот эту сюда, вот эту сюда. Но в целом Меркурий дает деньги. То есть вы, во-первых, придумываете очень хорошо, как их заработать, особенно если вы зарабатываете интеллектуально, интеллектуальным трудом. Во-вторых, Меркурий дает возможность правильно распределить эти ресурсы и в целом проявить эффективность в материальной сфере. В период с 16 по 18 число могут быть траты, которые превышают ваши ожидания. Это может быть период импульсивных расходов. Эти расходы могут быть связаны с детьми, удовольствиями, развлечениями. Это может быть, например, покупка подарка вашему племяннику. Но в целом это может также касаться и вас лично, что вы, например, захотите забронировать билеты куда-то по очень выгодной цене, но изначально вы этого не планировали. 19 числа Венера будет в благоприятном аспекте к узлам. И Венера, напоминаю, находится в вашем третьем доме, поэтому этот день очень благоприятный для коммуникации, взаимодействия. Вы можете получить очень хорошую новость вы можете получить очень какой-то ценный совет, даже подарок. Это период, который будет давать в принципе улучшение взаимоотношений с вашим окружением и какую-то приятную новость, ситуацию, связанную с какой-то женщиной. 20 числа Солнце переходит в знак «Водолей» — ваш второй дом, который отвечает за финансы. Солнце поможет вам на протяжении месяца правильно распоряжаться деньгами, спланировать свои доходы, расходы. Это период, когда вы ощущаете комфорт во всем, что связано с материальной сферой. Это значит, что доходы будут на очень хорошем уровне, и вы сможете с легкостью удовлетворять все свои материальные запросы. 23 числа Венера будет делать текстиль к Юпитеру. Это очень благоприятный день в эмоциональном плане. Это приятный день в плане общения, поездок. Это хорошее время для того, чтобы в целом приобрести автомобиль или выгодно его продать. 24 числа будет новолуние в Водолее, в вашем втором доме. Новолуние произойдет, это будет первое новолуние после затмений. Поэтому действительно начнется какая-то новая страница, возможно, связанная с вашим заработком. Если у вас, например, в конце года дела плохо продвигались и ваш заработок упал, то в начале года вы поверите в себя, у вас появится высокая эффективность, и это новолуние подчеркнет то, насколько много у вас есть возможностей для заработка, и у вас может появиться либо новый источник дохода, либо же вы будете более эффективно заниматься в плане зарабатывания денег тем, чем занимались и раньше. 25 числа Меркурий будет делать секстиль к Марсу. Этот аспект может дать обсуждение финансовой картины, это может быть выплата долга, получение долга, если, например, вы кому-то давали взаймы. Но будет наблюдаться какой-то такой момент тайны, то есть идет что-то активное в плане финансов, какая-то ситуация, но, тем не менее, это происходит в такой закрытой обстановке, когда мало людей знают, что именно происходит на данный момент в вашей жизни. 27 числа Лилит переходит в Овен, ваш четвертый сектор. И если вам интересно узнать более подробно, что принесет Лилит на протяжении 9 месяцев, находясь в Овне, то пишите в комментариях. Я... Обязательно сниму об этом отдельное видео, если увижу, что эта тема для вас интересна. 27 числа Венера будет делать соединение с Нептуном и квадрат к Марсу. В конце месяца вам стоит быть внимательными на дороге и за рулем. В целом можно считать этот период неблагоприятным для поездок как на большие, так и на маленькие расстояния. Также это не совсем подходящий период для подписания важных бумаг для переговоров и для того, чтобы строить всерьез какие-то планы. Можно допустить только предварительное обсуждение либо предварительное планирование, но не окончательный результат, не окончательный вывод. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, также переходите ко мне на обучение в мою школу астрологии. Будем с вами на связи. Пока-пока!